Уважаемый Андрей Андреевич, прошу вашего совета или помощи. На протяжении многих лет я подвергаюсь насилию криминалов из числа соседей правоохранительных органов и тех, кто покрывает их в числа администрации города. На протяжении лет их неоднократно сажали, сейчас многое зачистили, продолжали, из этого убежала и вернулась домой по просьбе мужа. Не одевать вещи, не спать невозможно, применяю специальное устройство, сейчас я не пользуюсь ни одним электронным устройством, отравляющие средства и так далее. С большой благодарностью, большим почтением Людмила Полтелова. Yeah. <laughs> нет ни одной проблемы которые невозможно было бы сжечь на свече в нашей школе разработана мной технология которая называется устранение эзотерическим способом любых абсолютно проблем вам необходимо всего лишь найти тот день занятий в первой старой или обновленной ступени школы кайлас для того чтобы это все просто изучить и использовать я вам говорю сто процентов что это решается очень быстро на протяжении двух трех месяцев с помощью обычной воскресенье свечи это гарантированный стопроцентный